И всем привет, с вами Даркинг. Мы будем снимать с вами Майнкрафт на сервере Diamond World. И, короче, будем кое-что делать. Ну, например, мы будем в мини-игры играть. Ну, но... не знаю, в какие, но будем во что-то играть. Ну, короче, как всегда. Ну, например, SkyBlock. Ладно. Короче, ладно, будем вот в этом скайблоке выживать. Но, в принципе, наверное, вам все равно. Ну, ну ладно. Короче, вот так вот. Я тут выживаю всякое такое. Господи. Так, ладно. И почему. Ладно. Еще ч, не хватает. И закрываем. Господи! Ладно. Короче, это режим Skyblock. Можешь заткнуться. Это режим Skyblock. Ну. Я надеюсь, что вы привыкли к моему скину. Ну, ладно. Господи, как мне это прокачать? Короче, э... Можно поставить. Как же меня этот бесит, сука. Ну, короче, я надеюсь, что вам это понравится. И.. Если вам не понравится, то я это не буду продолжать и всякое такое. И все. Так, во-первых, я хочу кое-что проверить. Ну и менюшки тоже Так, это тест просто. На хардкорность. Понятно. Так. Интересно, бью ли я такой уровень? Ну ладно. <свист> Всем, наверное, по Потому что у меня только... Так, какой у меня уровень? Ну ладно. Короче, пофиг. Так. Я, наверное, тут буду делать кое-что прикольное. Ну, это не прикольное, но оригинальное. Только мне нужно много булыжника. Очень сильно, прям очень сильно много. Но у меня его мало! А мне нужно больше. а, -а, -а Так вот как нужно это прикачивать. Да, я угадал. Да, я угадал. Ха, легко. <связать> <связать> так, мне нужно свою кирочку взять и немножко поломать. Понятно. Будем ждать. Если вам нравится ждать, то вы можете подождать вместе со мной. Дайте мне еще один. Так, спасибо. Ну, короче, вот такую херню сделаем и все. Ну, спасибо, мой Давай еще. Ну, короче, будем по большой части тут будем ждать, ждать, еще раз ждать. А почему у меня только одну? Я надеюсь, что вы поняли. Ладно. Будем, короче, сейчас наливать водичку. Водичка. Водичка. Так, все, бесконечный источник сделан. Подождите-ка. Мне тут нужно кое-что... Ага. Мне еще один нужен. Сложно Ай, пофиг Короче, ладно Подождите-ка Ах, ладно, пофиг Путь протекается Так, третье ведро Хотя, давайте их все Хотя нет, только одно наполним И все И поставим все как было я хочу, в принципе, новую кирку. Но я не уверен, что мне этого хватит. Мне только на железную мотыгу хватит. Но, кого это волнует? Да. Так. Подождите-ка. Хм. А у меня есть прикольное предложение. А что если я сделаю фонтан? Надеюсь, получится. Но ничего не обещаю. А, подождите-ка. Да. Ладно. Угу. Понятно. Короче, все со мной. Ну ладно. Где я буду это все делать? Наверное, где-то тут. Или нет? Хотя тут более логичнее делать. Или нет? Хм. Узнаем это все через полгода. Если что, простите, то, что у меня клавиатуру слышно. У меня мембрана. Ну, короче, всякое такое. Идеально! Спасибо. Как же стало. Тек, тек, тек. Еще чуточку осталось До закрытия Так, Будем еще ждать Но это в принципе первая часть Нашего скайблока И тут почти ничего не будет Такого интересного Тут в принципе и так Ничего не было интересного Магазин, магазин. Давай. Так. Господи, что так много всего. А. Угу. Я могу, в принципе, это все купить, но зачем? А зачем так дорого? Ладно, буду искать, короче. Разное. А где то, что я хочу? Э! Тут? Нет. Я лучше снова повторно. Ничего нету. Понятно. Короче. Сюда. И уголь. Наверное, тут будем строить. Да. Ну да, в принципе, давайте тут. Фи. Вот так. Да, нормально. О, да. Сейчас будет так красиво. Так. А это все не развиется? Не понял. <гас> <гас> понял. <гас> Куда? За что? За что? И что мне делать? Видимо, добывать дерево. Как же обидно. Ну... Но... Как... О, Саша. Неплохо. Еще один. И... Если честно, я не умею в SkyBlock играть, хотя я что-то знаю о Sky скал... Сказал не так, ну ладно, в принципе пофиг. Ну, вроде бы все тут сделано, да. Господи, как же я это все ментально надо... крафтить! О да, железная кирка. Угу. А каменную можно продать? Нельзя. Обидно, прям пипец, как обидно. Ну ладно. А у меня что? Есть? А я не знал. Господи. Ну ладно. Короче, это было, короче, такое, типа, прохождение и всякое такое. Сейчас я еще тут что-то посмотрю, вдруг. Это какая-то секреточка. Опа. Нет, это топо обычная местность. Ну ладно. Короче, <coughs> с вами был Dark King. Всем удачи и всем пока-пока-пока-пока!